приветствую вас друзья на канале индекс анализ рынка на сегодня 1 июля 2022 года сегодня мы с вами сделаем апдейт по главной криптовалюте по биткоину посмотрим на индексные и индикаторные показатели а также разберем некоторый новостной фон поэтому если вы еще не подписаны на данный канал то рекомендую обязательно подписаться оставить лайки поставить комментарии обязательно подписаться на телеграм-канал телеграм-чат ссылки в описании к этому видео и в первом закрепленном комментарии а также на главной страничке youtube канала есть ссылочки на страничку trading view и сообщество вконтакте там Выходят обзоры в видеоформате по биткоину и по главным альтам. Ну а мы с вами давайте начнем. Традиционно посмотрим на индекс страха и жадности он нам показывает отметочку 11 рынок по прежнему находится в зоне экстремального страха. Тепловая карта криптовалют показывает некоторое разнонаправленное движение, небольшой отскок по рынку если мы посмотрим на индикаторы главной криптовалюте, то они показывают зону продаж. Давайте посмотрим, что у нас с ликвидациями за последние 24 часа. На рынке было ликвидировано 65 тысяч трейдеров на общую сумму 235 миллионов долларов и в основном потери несут шортовые позиции есть некоторая разнонаправленность по ликвидации на бирже BitMEX и на ftx давайте посмотрим соотношение коротких длинных позиций также за последние 24 часа у нас в основном доминируют сейчас лонговые позиции но доминация незначительная на мой взгляд в большей степени паритет 50,33 лонги давайте посмотрим что у нас с альтсезоном он у нас показывает отметочку 29 ничего не изменилось и сразу на график к доминации но прежде чем мы посмотрим с вами доминацию я сразу же хотел бы обратить внимание что по просьбе наших подписчиков меня просили сравнить индекс викс волатильности s&p 500 и графика биткоина у меня установлен дневной таймфрейм и по очень хорошо показывает дно рынка я обратил внимание на то что в момент когда происходит всплески обычно я имею в виду по индексу волатильности обычно мы достигаем дна но они должны быть достаточно существенные вот обратите внимание корона дам резкий всплеск волатильности на s&p 500 и мы достигли дно по рынку если посмотреть на 18 год достижение дна рынка тоже всплеск и в 18 год есть небольшие всплески которые показывают незначительное движение вот например коррекционное снижение вот здесь период с апреля 21 года по июль 21 года небольшой всплеск по индексу волатильности и в принципе коррекционное снижение завершилось но это нельзя было считать полноценным медвежьим рынком Хотя в тот момент большинство все думали именно так. Ну и давайте сразу же к доминации. Мы по-прежнему находимся в боковом движении по доминации. Примерно 43,5. Это отметочка уже не первый день. В районе 43 мы находимся в зоне. Пытаемся прорваться за отметку 44. Глобальная фиба. Мы видим свечку наподобие волчка. Попытались вырваться. Не получилось. Вернулись под этот уровень. Это локального FIBA, и сейчас цена движется под, вернее не цена, а процентное соотношение движется под этим уровнем. Если мы посмотрим на индикатор Cypher B, RSI Stochastic двигается вверх, и еще одна попытка вероятнее всего может произойти. Соответственно, если не удастся закрепиться выше, то мы Будем снижаться И это будет большим намеком на то, что у нас есть вариант прихода аль сезона. Опять-таки повторюсь, приход аль сезона на медвежьем рынке ничего хорошего альтам не сулит Надеюсь, что мы сейчас уйдем в какую-то некую диапазонную вот такую Не торговля, а движение скорее по данному показателю И после чего уйдем в аль сезон только тогда, когда у нас полноценно сменится динамика на рынке с медвежьей Цикл поменяется на период консолидации и дальше в бычью динамику Давайте сразу же посмотрим, что у нас происходит по индексу доллара мы предполагали, что он у нас будет тянуться к отметке 106. Так и происходит. Обратите внимание, максимальное значение уже достигало отметки 105.54, почти 106. И я думаю, сюда мы двинемся дальше. Ближайшее сейчас локальное сопротивление. Это отметка 105.5, выше уже уровень FIBA 106.5. А, по крайней мере, мы пытаемся туда потянуться. А, зеленый денежный поток достаточно активный. И стахастическая RSI все еще толкается снизу вверх, отрисовывая волну моментума. Немножко ослабились по свечкам Хайкенеш. Может быть дальше и не потянемся Надо будет наблюдать Обратите внимание, что мы можем и не продолжить движение вверх Потому что мы выглядим вот таким вот образом По волнам моментума Поэтому волна может не уйти к росту А развернуться и э, уйти уже с этих значений вниз Отрисовав скорее триггер э, Нежели какую-то полноценную якорную волну И тем самым мы дальше уже не будем пытаться прорваться Через локальный уровень 105.5 Как я уже сказал К глобальному FIBA По крайней мере то, что мы предполагали в последнем обзоре Что мы потянемся вот, в зону 106 это произошло и если мы будем разворачиваться и двигаться вниз это придаст импульса биткоину на тот самый долгожданный отскок который все ждут теперь что касается рынка и обзора по главной криптовалюте прежде чем мы начнем я хотел бы посмотреть во первых один на один из, из моих, моих любимых индикаторов. индикаторов периодически он появляется в моих обзорах чистая нереализованная прибыль убыток а по этому индикатору очень хорошо отслеживать периоды циклов рынка дно рынка и пик рынка и обратите внимание мы достигали пика рынка как раз таки не в тот момент когда достигли all time high а перед ним первом движении с 20 по 21 год когда цена достигла почти 65 тысяч долларов этот индикатор показал достижение зоны эйфории и соответственно максимальных значений по циклу и после чего мы двинулись вниз и где-то в зоне скажем так неких средних настроений мы достигли all-time high после чего ушли на коррекционное снижение обратите внимание уже не первый раз это показываю пики дна достигали раз в двенадцатом году потом 15 год потом соответственно 19 год коронадом двадцатого года и сейчас мы мы уже находимся в зоне капитуляции. Вопрос, когда мы из нее выйдем, достаточно серьезный, а, поскольку данный показатель, он рассчитывается из рыночной реализованной стоимости и точных значений он, конечно же, нам не даст, но, по крайней мере, понимание, где мы находимся по рынку, он нам дает однозначно. Мы в зоне капитуляции и об этом говорит очень много индикаторов, в том числе и те чарты от аналитиков Glassnode еженедельные, которые сейчас публикуются в телеграм канале. Ну и давайте посмотрим сейчас на новостной Волим фон и посмотрите, при... что сейчас и о чем говорят сейчас аналитики. Многие аналитики сейчас считают, что у нас в связи с тем, что началось банкротство крупных игроков, имеется в виду Eros, Capital и Celsius, соответственно с этим может последовать некий принцип домино и все может повалиться вниз, то есть начнут инвесторы фиксироваться, начнут продавать, чтобы покрыть издержки по кредитам и соответственно это потолкнет рынок вниз. Об этом думают многие аналитики и в целом сейчас считают, что мы не достигли дна капитуляции и риск снижения у нас сохраняется. Это Одна версия того что сейчас происходит на рынке и на сегодняшний день какое мнение присутствует а вот и вторая версия здесь речь идет о том что GP Morgan и стратег GP Morgan считает что крупные игроки киты стали спасать более мелких игроков здесь речь идет о том что ftx сейчас покупает BlockFi в качестве цели для поглощения также упоминается и онлайн брокер робин гуд а ранее биржа поддержала voyager о котором кстати вот говорили предыдущие аналитики как о крупном игроке, который понес потери в том Числе. И сейчас речь идет о том, что JP Morgan оценивает достаточно серьезный приток средств за последний период в 5 миллиардов и считает, что дно уже либо достигнуто, либо уже где-то недалеко. И еще также хотелось бы отметить, что Deutsche Bank спрогнозировал восстановление цены биткоина к отметке 28 тысяч долларов к концу 2022 года. И также аналитики Arcane Research не исключили снижение цены первой криптовалюты до отметки в 10 тысяч 350 долларов. Ну и давайте теперь графику биткоина и посмотрим, что это за отметки и о чем, в принципе, говорят аналитики. Ну, что касается отметки в 10 тысяч долларов, мы с вами в одном из последних обзоров об этом говорили, что такие риски сохраняются. Давайте уйду на более младшие часы, чтобы было понятно, о чем я говорю. Опять-таки, 1% вероятности я всегда закладываю не более на любые паттерны. И такая вероятность, она присутствует на сегодняшний день. И при разборе классического паттерна, одного из классических паттернов это медвежий флаг, и если посмотреть на него как он отрабатывает, то есть проекция графических фигур, это так можно сказать, посмотрите куда мы уходим ну не 350, а 250 это уровень 10250 уровень глобального FIBA, вот в эту зону действительно при отработке данного паттерна мы можем опуститься, это первый прогноз от аналитиков Arcane Research, теперь что касается Deutsche Bank, который считает, что мы уйдем к отметке 28, давайте посмотрим на график, у меня все отметочки стоят почему они имеют в виду уровень 28 и что мы можем туда прийти. Ну, во-первых, прежде чем мы туда придем, нам необходимо пройти достаточно серьезную зону сопротивления. 25 400, 26 400. Ну, можно сказать 25 с половиной, 26 с половиной. Дальше, после этой зоны сопротивления, мы увидим нижнюю границу вот этой консолидации. Нижняя граница этой консолидации у меня отмечена на уровне 28 700. Вот о чем говорят аналитики, и это уровень, можно сказать, локального сопротивления. Более серьезное глобальное сопротивление находится в зоне 30 тысяч Здесь сосредоточены самые большие объемы Обратите внимание И здесь же у меня обозначена зона Это порядок цифр 29,750 и 30,000 980 31 это зона этих объемов и самый большой и толстый уровень сопротивления, который необходимо будет преодолеть, но конечно начало этого уровня начнется с нижней границы, как я уже сказал вот этого периода консолидации цены и соответственно здесь отметка 28700, вот о чем говорят аналитики сейчас, если мы посмотрим внимательно на график с точки зрения индикатора VMC Cypher B то он нам не дает однозначной оценки если посмотреть на дневной таймфрейм а мы сейчас на нем и находимся, то у нас RSI стахастически толкается вниз У нас классический RSI показывает зону покупок Вон у нас находится внизу, поэтому потенциал вырваться вверх у нас сохраняется И цена средневзвешенной объемом VWAP, это желтая волна индикатора Она тоже внизу и рано или поздно в ближайшее время будет заворачиваться Если это произойдет, то естественно нужно дождаться пока стахастический RSI оттолкнется откуда-то Либо от средних значений, либо уйдет вниз И мы отрисуем вот такую вот историю с триггером То есть якорная волна, соответственно здесь будет триггер И цена отскочит от какого-то уровня я говорил в последнем обзоре о том, что сейчас множество он ончейн показателей идут практически вровень с техническим анализом, с техническими показателями и поэтому уровень зоны. 15 сейчас можно найти и в ончейне, и в технической части. Поэтому спуститься сюда все еще риск сохраняется. Сейчас, конечно же, понижающаяся динамика на дневном таймфрейме, есть некое ослабление, уход в боковую зону. Но опять-таки это сейчас может быть связано с тем, что в том числе первая страна, которая ввела криптовалюту в качестве своего платежа и в том числе национальной валюты, это Эль Salvador, откупил порядка 80 тысяч биткоинов. Достаточно серьезная сумма на рынке, что не позволяет активу провалиться гораздо глубже. Ну и если посмотреть на младший более младшие часы, то мы с вами увидим, что у нас также есть намек на бычью дивергенцию на 6 часах. Мы ее пытались отработать. Отработали только одной свечой в неопределенность. Уперлись в 50-ю экспоненциальную среднюю скользящую рыжий мувинг на отметке 2900 примерно. После чего оттолкнулись и пошли ниже. Сейчас у нас на 6 часах поддержкой выступает уровень 18,5. И из того, что я вижу, попытка опустить сюда вполне себе вероятна. Цена Толкается вниз, а RSI стахастик тоже загибается Мы уйдем либо в боковую консолидацию на какой-то период времени После чего, вероятнее всего, можем потрогать эту отметку Сейчас многое будет зависеть от того, как закроется пятничная сессия Она еще у нас не открыта, я имею в виду по фондовому рынку Последний раз бенчмарки показали, конечно, негатив Все закрылись в отрицательной зоне Ну и что касается совсем малых часов на двух часах Мы видим, что у нас нисходящая динамика Есть внутри красного денежного потока намек на триггер посмотрим как он завершится есть некая неопределенность но по крайней мере пока еще рисуем только третью свечу по секвенталу и движение может продолжиться ну и нужно смотреть конечно за капитализацией как я уже сказал я сегодня об этом говорил. капитализация у нас идет по пунктирной паутине и если мы ее провалим то конечно рынок может увидеть достаточно серьезный красный цвет потому что дальше у нас ближайшая локальная поддержка будет на 768 и если она не устоит то мы свалимся еще ниже но сейчас множество индикаторов нам говорит о том что мы внизу если даже мы посмотрим на четырехдневный индикатор более глобальный мы видим что внизу у нас везде зеленые точки везде пересечения все в глубочайшей перепроданности и поэтому резкий уход ниже может быть но исключительно как манипуляция пока драйверов для такого резкого падения я не вижу скорее некое плавное вот такое вот движение может быть и я думаю что мы в любом случае должны устоять на пунктирной по крайней мере надежда на то что большинство китов все-таки спасает более младших своих собратьев и при этом откупает часть рынка и говорит мне о том, что глубочайших просадок не будет, но риск ухода в зону 15 я по-прежнему сохраняю. Ну на этом, наверное, все. Вот такой краткий апдейт в преддверии выходных. Всем хорошо их провести. С вами был Гоша, канал Андекс рейд и до новых встреч.